Итак, приветствую вас, рыбки! Сегодня мы с вами посмотрим, что будет происходить в вашей жизни в период с 10 сентября по 6 октября. В это время Венера будет двигаться по вашему символическому девятому дому по скорпиончику. Скорпиончик это ваш... Друг, можно сказать, поскольку это ваш друг и брат по тригону, он также связан с воздухом, вы друг друга очень хорошо понимаете. И Венера, которая будет двигаться по этому знаку, она будет принимать качество этого знака, это страстность, это ревность, это импульсивность, усилится чувство до крайности, усилится желание, ну, может быть, за что-то побороться, что-то переосмыслить чего-то достигнуть в отношениях, которые, но ну, долгое время уже были какие-то проблемные, может возникнуть необходимость решить сложные ситуации путем, взаимного какого-то объяснения и нахождения компромиссов. Но это могут быть достаточно жесткие решения и не такими простыми способами, как хотелось бы. Ну, по крайней мере, для вас эта энергия, она очень близка, и я думаю, что вы это все с легкостью преодолеете, тем более, что, знаете, такие самые сложные моменты. Они эмоциональные, такие насыщенные, они будут наблюдаться только лишь до 23 сентября, а после 23 по 6 включительно будет определенное облегчение, успокоение, возврат к прошлым каким-то событиям, к людям из прошлого, ну он пройдет достаточно так, знаете, налегке. Но в жизни не бывает все просто, иначе все будет скучно, одинаково, однообразно и иногда нужно немножечко постараться для того, чтобы было интереснее. Хотя бы для этого. Давайте еще обратим внимание на основные события, которые произойдут в этот период. Ретроградный Меркурий. Ну, Меркурий это не самая для вас важная планета. Можно сказать, что... Даже наоборот, когда Меркурий находится в вашем знаке, это признак того, что человек склонен очень много фантазировать, ему сложно концентрироваться с мыслями. Но, слава богу, он будет находиться в весах. И с 27 числа, после 27, с 28, да, нет, с 27 он станет ретроградным, он станет попятным. Для вас это не самое лучшее время, поскольку вам и так не очень легко бывает собраться с мыслями, а здесь он будет просто все тормозить. Будет очень тяжело о чем-то договариваться, будет тяжело что-то исправлять, хотя нет, исправлять как раз будет несложно. А давайте посмотрим, в чем будет тяжело. Так если это Скорпион 9 дом, то Меркурий будет 8. 8 это деньги ваших партнеров. Ну, наверное, могут возникнуть некоторые сложности да, в договорах, связанных с вашей работой, с вашей прямой сферой деятельности, в принципе больше как-то так восьмой дом он особо сильно вам ничего и не должен давать, но ну, может быть что еще а, Меркурий в гостях у Венеры восьмой дом опасные ситуации ну, наверное неблагоприятный период для того, чтобы брать в долг, для того, чтобы брать кредиты ну вот так, я думаю или как-то партнеры не слишком охотно будут делиться с вами вашими ресурсами или для того, чтобы получить эти ресурсы, то нужно будет что-то сделать, что-то доделать также с 15 числа Марс, это планета вашей активности, тоже перейдет в восьмой дом. Кстати, он еще отвечает и за эзотерику, и за подсознание. Также он связан с банковской сферой, ну и вообще с любыми чужими ресурсами. Очень много будет вашей активности. Ну вот я сейчас думаю, вот как, как на вас мог бы, в принципе, проиграться, ну как он может проиграться для вас, этот восьмой дом? Ну, по опасным ситуациям мы еще пройдемся, но пока вроде как я не вижу. Я допускаю, что для большинства это все-таки произойдет достаточно, ну, этот период будет достаточно легкий, ну, здесь, возможно, еще сексуальные связи, отношения с людьми из прошлого, кто-то может появиться. Теперь давайте чуть подробнее посмотрим. С 12 по 18 сентября Венера будет в квадрате к Сатурну. Давайте посмотрим. Ну, Сатурн у вас отвечает за 12 дом, всего тайного скрытого. Здесь возможно, знаете, какие-то разочарования с людьми издалека. Может быть, что-то связано с заграницей. Здесь, возможно, какие-то крупные финансовые траты на сферу, связанную с обучением, с получением высшего образования. Некоторая здесь есть неудовлетворенность, может быть, необходимость где-то побыть одному или хочется побыть одному. Ну вот вижу, если это не депрессия, ну просто чуть-чуть как, как будто бы портится настроение из-за того, что приходится заниматься ну, множеством каких-то дел, от которых вы уже немножечко отошли. С 19 по 23. Здесь Венера станет в оппозицию к Урану. Уран для вас это третий дом. Смотрите, период неблагоприятен для дальних поездок, путешествий, для знакомств, для любых связей, взаимоотношений с иностранцами. Для туризма в том числе. Возможно, неожиданные спонтанные траты, неожиданные спонтанные влюбленности, появление кого-то издалека, кого вы даже не планировали увидеть. Возможно, даже разрывы в отношениях, ну вот Какие-то поездки, которые могут быть, они могут не принести удовольствия. Еще этот период неблагоприятен для приобретения недвижимости. Постарайтесь не спешить. Потому что уран в третьем в оппозиции к Венере, это знаете, это то импульсивная трата, не до конца обдуманная, которую потом впоследствии можно пожалеть. Ну, Думать, зачем я вообще это сделал или сделала. С 21 числа будет полнолуние в вашем знаке, в соединении с Нептуном, прям в вашем первом доме. Ну, я здесь просто немножко не, не выставила время, здесь можно его до, до, дорисовать. Вот оно, как будет выглядеть. И это признак того, что, вот это соединение, признак того, что к вам многим в это время с 20 по 21 придут инсайты, придут какие-то просветления, пробуждения, что-то для вас станет ясным. Еще это признак того, что кто-то может в этот период увлекаться алкоголем, но на самом деле не очень хорошо, поскольку они могут негативно отразиться на вашем эмоциональном и психическом состоянии. Я просто смотрю, что здесь будет оппозиция, оппозиция к вашему противоположному знаку. Вот знаете, вот какие-то ваши действия могут вызвать негативные реакции у ваших партнеров. Ну, в общем-то, постарайтесь эти пару дней, ну, полтора даже, провести как можно более спокойно. И ничего не предпринимать серьезного. С 22 по 27. Здесь у нас будет рулить Марс в очень хорошем, благоприятном аспекте. К Сатурну, вот он к вашему 12 дому. Ну, можно сказать так, что здесь у вас что-то получится отбить важное для себя, решить. Ну, во-первых, выйти из какой-то сложной ситуации, из критичной ситуации, может быть, даже получить какую-то очень важную поддержку. И это будет все благодаря вашему нахождению нужных слов, вашим правильным действием. Здесь еще есть указание на то, что вы можете рассчитывать на поддержку коллектива, на поддержку дружеского вашего окружения. И рассчитывайте на помощь своей интуиции. Она в это время будет очень хорошо и очень сильно работать. С 26 по 4 октября. Ну, здесь тоже интересная ситуация. Венера будет образовывать три интересных аспекта. Первый говорит о том, что для вас любая поддержка вашего коллектива, либо дружеского окружения будет очень полезна. Очень ощутимо, возможно, даже какие-то материальные подарки. И также еще и укрепление, знаете, таких эмоциональных отношений, чувственных отношений, возникновение любовных отношений, какой-то сильной, очень глубокой привязанности. Но все-таки рассчитывайте на то, что уже начался период ретро Меркурия. То есть это возобновление старых отношений, прошлых, обновление этих отношений. Также очень благоприятная будет работа в коллективе над решением старых вопросов, над решением старых задач, до которых ранее вы не доходили, что-то вам мешало. Плюс здесь еще Венера образует прекрасный аспект к вашему Нептуну, который в вашем первом доме. И это говорит о том, что вы будете находиться в состоянии, знаете, такого возвышенного счастья, творческой активности. Очень хороший период для того, чтобы, например, с кем-то объясниться, Вступление в брак, если вы уже давно это планировали, и для вас это просто ну, уже все давно было решено, просто ну, ждали более какого-то там удачного случая, будете наполнены любовью, счастьем, также это период благоприятен для зачатия». Очень хорошо для творческих де, де, деятелей, для творческой деятельности, очень хорошо будет в этот период работать фантазия, будете вдохновлены, кто-то, может быть, захочет написать там стихотворение красивое, создать что-то очень красивое, чувство вкуса будет просто идеальным. И здесь есть еще аспектик, который говорит о том, что вам захочется себя побаловать и позволить себе немножечко чего-то лишнего. Ну, элементарно, можете просто купить себе какие-то очень красивые дорогие вещи, о которых вы давно мечтали, но вот как-то до этого не дошло до сих пор. Ну, наконец-то теперь пришло время, и вы себе это можете смело позволить. 6 числа произойдет полнолуние, новолуние в Весах, в Вашем Восьмом Доме. Но, наверное, это все-таки период, когда Вы сможете успеть сделать несколько дел одновременно. И я думаю, да, здесь, знаете, получится все-таки, может быть, получить какие-то денежки из разных источников. Ну, по астрологической части мы сегодня с Вами закончили. И перейдем сейчас к следующей части нашего прогноза. Итак, рыбки, давайте посмотрим, как вас будут воспринимать окружающие в этот период. Ну, как людьми, которые чем-то постоянно будут озабочены. Буквально ну, будет повышенная тревожность. Может быть, даже кто-то приболеет, кто-то будет озабочен, ну, страх, может быть, элементарный страх. А из-за чего страх? Страх за отношения. Страх от заотношений и такое, знаете, нахождение у вас в состоянии ну, какой-то обороны. Или наоборот, нападение на кого-то, за что-то. Переживание. Будьте спокойны. Не нужно переживать. Нет никаких абсолютно предпосылок для этого. А как будет обстоять ваша финансовая сфера? Немножечко здесь у вас есть какие-то разочарования, денежек хватать не будет. Хорошо, почему вам их не будет хватать? Ну, потому что они будут связаны, или зависеть от такой вот огненной женщины, которая связана с, с, с ну, такими знаками, как Овен, Стрелец, Стрелец. Лев или Скорпион, а может быть от вашей личной активности, хотя здесь есть указание на то, что этот человек является вашим или руководителем, или это ваш покровитель, или это человек, который относится к вашей семье, вот по этой карте Ерефант, ну вот как, что-то как-то вам тяжело с ней будет, Но ну, почему будут деньги от нее зависеть, я не знаю. Теперь, как будет обстоять вообще ситуация на вашей работе, Маг здесь вы очень активны и предприимчивы. Давайте посмотрим, что еще. Особенно это актуальная ситуация для тех, кто занят в сфере обслуживания. А вообще все хорошо, я смотрю. Гармонично, хорошо. Но есть указания на то, что все-таки денежек может немножечко не хватать. Ну, как-то вам их недостаточно, меньше получаете, чем хотелось бы. Ну, это, возможно, знаете, какие-то внешние обстоятельства, которые не лично связаны с вами, а там, ну, например, кто-то вернулся из отпуска, кому-то пришлось там накануне очень сильно потратиться. Ну, указание, что вот в этом периоде нужно поэкономить. Так, теперь... Что с вашей карьерой, с вашими главными целями? Здесь ситуация либо борьбы, либо споров, либо конкуренции. Ну, давайте уточним. Так, мир. Мир, борьба. Ну, здесь придется отстаивать свои позиции, действовать достаточно быстро за место под солнцем. Но я вижу, что в итоге как-то для вас все хорошо закончится. Может, знаете, это может какие-то соревнования или состязания. Также есть указания на то, что можно расширить свою сферу деятельности. Может быть, кто-то, кто захочет поменять свою сферу работы, он может ее вполне поменять на ту, которая ему больше нравится. Но я могу сказать, что, что то, что касается главных целей, здесь очень хорошие перспективы. Хорошо, что касается здоровья, давайте посмотрим. Здесь есть указание на то, что нужно обратить. Нервная система как-то под напряжением. Хорошо, почему, с чем это связано? Это с какой-то ерундой, я бы сказала. Вот как будто бы вы сами себя накрутите на что-то и будете по этому поводу переживать, потому что по дураку идет. Вот какая-то ерунда, глупость. Ну, какие-то глупые абсолютно или мысли, или поступки, или, может быть, какой-то у вас шаг будет, ну, какой-то незрелый, что-то вас будет беспокоить. Здесь как-то с нервной системой есть завязка. Теперь, что будет в доме, в семье? Здесь есть дороги, много передвижений. Давайте посмотрим, каких. Так, король Пентаклей. Ну, приглашение, во-первых, может быть. Приглашение. Кто-то вас куда-то приглашает. Может быть, это даже еще. Ну, больше похоже на приглашение. Приглашение на праздник. Вот от такого короля. Это земной король, телец козерог или дева. И здесь, знаете, как приглашение на праздник. И здесь еще, кстати, указание на то, что в доме как-то все спокойно, все стабильно И праздник в доме, праздники, да, поездки, праздники Ну, все хорошо вроде Хорошо, что в любовных отношениях у рыбок Здесь есть помощь, благотворительность Или вы кому-то, или кто-то вам Ну, соответственно, если у вас денежек не хватает, то найдется тот, кто вам поможет Не переживайте так, да. здесь есть указание на то, что с этим человеком в очень близких, дружеских отношениях этот человек будет вас радовать, вы будете очень довольны, здесь даже еще может быть что-то новенькое от него, какие-то новенькие, знаете, небольшие материальные подарочки будут дороги новости ну достаточно приятные есть также указание на то что этот человек может быть ну знаете как-то так очень легко легкие с ним отношения нету какой-то там супер суперсерьезности вот показывает фаза интереса стабильности помощи но есть также указание на то что да это может быть действительно иметь серьезное развитие хорошо давайте спросим возможно ли новые знакомства для кого-то нет по новым нет. Ну, обычно такое еще выпадает на варианты, когда человек старше по возрасту, но здесь я уточняю, нет, здесь точно нет, потому что здесь еще, видите, кубки, мечты, здесь скорость выпала. Ну, это что-то такое пока иллюзорное. Теперь по... почему чем я еще еще хотелось представить? Ну, совет, совет для представителя знака Зодиака Рыбки. Держать все под контролем. Ситуацию контролировать, не переживать. Здесь есть также указание на то, что вы выйдете из любой ситуации победителем. У вас все получится. Можно даже куда-то съездить. Ой, у вас туда. Опять движение есть. Движение, поездки или одной, или одному, или вот к такой вот женщине можно куда-то съездить, покататься в гости. но Здесь у вас есть указание на поездки и передвижение. Так, давайте теперь посмотрим, что вас может удивить, сюрприз этого периода у рыбок. Давайте глянем, тут что-то у меня повыпадало. Сейчас посмотрим, что тут у нас за сюрприз. Выпало две карты. Ну, ладно, я их тогда буду читать вместе. Вот они. Эти обе карты указывают на то, что, во-первых, вы хотите удержать ресурсы. Для вас очень важны материальные ресурсы. Вам их не хватает. Вы хотите обладать большим количеством. И плюс еще рядом выпала птица Феникс, которая означает, что вам удастся преобразиться, буквально возродиться из пепла. Чтобы в вашей жизни не случилось, вас ждет... Почет, победа, уважение. То есть идет возрождение, идет исполнение каких-то ваших очень заветных желаний. Также здесь есть указание, что в большей степени придется надеяться на самого себя. Но тем не менее, все негативное останется позади. И вас ждет быстрый старт с невероятным ускорением, обновлением, перемены. Перемены и переменные даже направления могут быть. То есть победа любой ценой. Вот. Так что ожидайте праздника. Благодарю вас за ваши просмотры, лайки, комментарии. И до встречи в следующих периодах.